Фильм «Биография» 2006 года с Уиллом Смитом в главной роли рассказывает историю успеха Криса Гарднера, ныне миллионера и филантроп, а когда-то бездомный отец-одиночка. Он упорно ищет путь к достойной обеспеченной жизни для себя и любимого сына. И кажется, что все вокруг против него, но он не сдается. Он пробирается сквозь терни неудач, чувствуя себя недооцененным, и знает, что способен на большее. Всегда интересно наблюдать за сложной судьбой реального человека, осуществившего свои мечты. История покоряет искренностью. Она пронизана драматическими моментами отношений отца и сына. Главный герой поражает своей целеустремленностью и работоспособностью. Он стойко преодолевает трудности, которые сыпятся на него, как из рога изобилия. Фильм получился трогательный, правдоподобный и воодушевляющий. Смотрите и не пожалеете.